Приветствую, мои любимые, с вами Елена Дегурова и рекомендации на неделю с 6 по 13 октября. И немножечко мы затронем коротко, в принципе, до конца октября некоторые моменты. Потому что вот уже у нас полнолуние октября, оно буквально будет через неделю. Это будет кровавая луна, луна охотника. Это полнолуние у нас состоится 14 октября в 00 часов 11 минут по Москве. И мы покатимся к празднику Самайн. О этом празднике я вам расскажу более подробно, почему я не сторонница именно праздников, тем не менее, вот этих чужих праздников. Тем не менее, это энергия конца октября, очищения, избавления. Именно поэтому я в октябре провожу уникальный процесс освобождения, освобождения от боли предков, освобождения от нашей боли. И в принципе это очень мощный процесс высвобождения нашего счастья из плена обид, боли, страданий и так далее. И так далее. Подробнее о процессе вы посмотрите по ссылочке, которая будет под этом видео или в моих социальных сетях. Процесс будет достаточно глубокий. 17 по 28 октября 12 дней мы будем с вами прорабатывать это не медитация это не обучение это именно процесс опять-таки рассказывать об этом бесполезно пока вы не попробуете 11 дней мы будем делать процесс высвобождения а 12 день – это будет глубинный процесс созерцания 21-го пункта, освобождения осознанность, пробуждения В общем, уникально. Это четвертый поток, и каждый поток. Я благодарна, потому что одни и те же люди перетекают, потому что видят результативность, новые добавляются, и процесс становится все мощнее и мощнее. Итак, что же нас ждет на этой неделе? Неделя впереди достаточно нелегкая. А, словно а, поход по узкому лучу света Луны. Сделаешь шаг в сторону и попадешь в темноту, а там можно уже и легко потеряться. Продолжается тенденция прошлой недели – это поиск себя, это переоценка жизненных ценностей, расхождение внутреннего и внешнего. Важно не погрузиться в самокопание и недовольство собой и окружающими, а заодно оценить ситуацию, соответствие своих поступков своим же целям и тут же перейти к правильным эффективным действиям. Не знаете, как эффективно обращайтесь на консультацию. А кстати, сейчас мы готовим такой блок, как экспресс консультация, то есть это будет возможность задать один ваш самый важный вопрос, получить аудио или видео ответ от меня, то есть это не живая консультация, а именно в таком формате аудио или видео ответ на один самый важный вопрос. Она будет намного-намного проще, дешевле и доступнее для каждого человека. Опять-таки ссылочки смотрите в социальных сетях или под видео. А также важно перейти к реализации идей, которые у вами задуманы. Время погружения в себя при довольно активной деятельности. Самое лучшее. Вот почему опять-таки я вас готовлю к этому процессу. Все не просто так. Что касается работы, то в работе главным критерием становится эффективность, коэффициент полезного действия, нужен режим такой, знаете, строгой экономии сил и времени. Правильное чередование работы с перерывами, чтобы не довести себя до глубокой усталости, но ну и не потерять ни одного мгновения, необходимого для дела. Постоянно должен стоять вопрос. Сейчас я делаю, действую эффективно? Я сейчас занят полезной задачей или переливаю с пустого в порожнее? Это дело, этот разговор, вот то, чем я сейчас занят, оно меня... Завтра сделает счастливее, моложе, богаче и так далее. То есть вы должны в моменте здесь и сейчас постоянно задавать себе этот вопрос. Мои родные, земля выходит на другие вибрации. Вибрации повышаются, скорости увеличиваются, плотность ну, уплотняется. И нам некогда жить в прошлом, нам некогда висеть в медитациях, нам некогда сопли жевать и размазывать их по древу. Наша задача – действовать, действовать, действовать. Именно поэтому я постоянно рекомендую живую воду, браслеты, пирамиды. Обращайтесь, кто не знает, в личку, потому что именно они помогают нам идти в ногу со временем, быть в действии и не смотреть назад, не тормозить, а быть эффективными здесь и сейчас. Идем дальше. Сейчас придется вернуться к активному… Сотрудничество с другими людьми, но общение тоже должно быть максимально осознанным и эффективным. Избегайте пустой болтовни и людей, кто фактически не участвует в ваших делах. Привлекайте влиятельных лиц, кто сможет оказать поддержку, помощников, кто заинтересован в участии в ваших процессах, проектах. Да, за это придется так или иначе расплачиваться, чем... Ну, причем, может быть, даже пустяком отделаться не получится. Заплатите столько, сколько потребуется или столько, сколько попросят. Помните, что когда вы благодарите кого-то щедро, вы задабриваете эгрегор богатства. Попросили у вас рубль, дайте полтора с горочкой, задобрите эгрегор богатства, вам всегда вернется сторицей. только если вы это делаете от чистого сердца. И результат в таком случае будет значительным. Избегайте бесплатных энтузиастов, это просто вот строго-настрого. Как только вам кто-то лезет с бесплатными советами, с бесплатной помощью, избегайте, это крайне для вас опасно, это будет неэффективно. В эти дни у добровольцев, в кавычках, может оказаться весьма меркантильный интерес к вам. Мы не зря идем по луне охотника, помните об этом. Но вы узнаете об этом позже, и это будет неприятным для вас сюрпризом. Поэтому избегайте непрошенных советников и критиков. Тот, кто сейчас дает совету без спросов и без оплаты, или пытается управлять другим человеком, или не знает, чем ему заняться, поэтому повышает собственную значимость. Так правда, и в другое время бывает. Ну, Сейчас это будет встречаться более явно, более ярко, и будут встречаться вот именно такие люди, которые от нечего делать, от меркантильных интересов будут лезть в вашу жизнь пытаться сделать ее лучше. А вы задайте человеку вопрос, дорогой мой друг, а ты в этом сам успешен, что ты пытаешься меня научить. Да? Наш принцип по жизни нашей семьи – это учиться только у лучших. Задавать вопросы и слушать рекомендации только того человека, кому я хочу заплатить за консультацию, либо за ответ, даже если это будет одно слово. Вот тогда вы будете эффективны. И сами избегайте давать советы, чтобы не получить в ответ агрессию. Помогайте другим в работе только в случае справедливой благодарности в ответ. Ну, или если вы знаете, зачем вам нужен этот человек, опять-таки мы здесь говорим не про меркантильность, а про выиграл-выиграл, помощь-помощь, выиграл, помощь, помощь. А помощь кому-то вы оказываете а, а, человеку, который ну, в чем-то либо вам уже помог, либо вы, ваши интересы совпадают, иначе вы потеряете время, а где наше время, там наша энергия, где наша энергия, там наши деньги, соответственно, вы теряете много. Разумеется, это касается деловых контактов, поддержку между близкими никто не отменял, однако опять-таки мы помним, что помогаем мы только тем, кто сам себе помогает, сам для себя что-либо делает, не жалуется, не крикит, не осуждает, не, не обвиняет кого-то, а действует, ищет выход из ситуации, а мы можем только помочь. Поскольку это время справедливой оплаты, то с деньгами будет все в порядке, если речь идет о честных сделках и разумных приобретениях. Вовремя происходит оплата за работу, могут быть премии, могут быть награды за прошлые достижения. Награды, кстати, не только материальные, но от этого не менее полезные и приятные. Хорошо на этой неделе покупать одежду, товары для дома, заниматься техникой или автомобилем. Не стоит на этой неделе покупать любую недвижимость, даже выбирать не стоит. По возможности такие приобретения лучше отложить на время после Самайны, то есть после, ну уже в ноябре. Праздник Самайна сам произойдет в ночь с 31 на 1, 31 октября на 1 ноября. Идет подготовка до 3 дня, после 3 дня, то есть вот после. 4-5 ноября вы можете уже заниматься вопросами недвижимости. Опять-таки, у каждого еще плюс, есть индивидуальный прогноз. Если для вас необходимо посчитать дату, то обращайтесь, мы с вами посчитаем. Далее, личное общение похоже на деловое. Становится ясно, кто кому интересен на самом деле. Подобно осенней листве, облетает мишура привлекательности с пустых внутри, но ярких внешних людей. Видно, кто друг, кто враг, ну, а кто просто так. И это разделение хорошо бы закрепить, прекратив общение с теми, кто вам не интересен или совершенно бесполезен, может быть даже и вреден. Конечно, кому-то будем неинтересны мы сами. Этот выбор тоже придется принять, поэтому принимаем такой выбор, какой есть. Сказав при этом спасибо, значит, это во благо. А Зато те, кто интересен и нужен друг другу, смогут проявить это в полномере в значимых разговорах, обогащающих общение. Это неделя проявления чувств, зародившихся раньше и прошедших хоть какую-то проверку. Люди имели возможность присмотреться, принюхаться друг к другу, понять, кто перед ними стоит. Много и стихийных проявлений эмоций, но стихия возникает чаще тоже там, где отношения раньше были. А так приятное знакомство становится дружбой, дружба стихийно перерастает в любовь, а любовь в желание быть рядом, пока смерть нас не разлучит. Стихийно возвращаться друг к другу люди из прошлого, Заметьте, друг к другу. Это обоюдное желание, а не ситуация, когда кто-то сваливается к вам как снег на голову, а вы при этом не хотите, не готовы и даже а, слышать не то, что общаться. Возвращаются, зная, что можно ожидать друг от друга, и теперь уже готовы принять это в осознанном состоянии. Для новых знакомств не судьба на этой неделе. Там, где нет понимания, кто ты такой, никто ничего... ничего Выяснять не будет, поэтому если новое знакомство и завяжется на этой неделе, то завершится оно там же, где и началось. Воевать тоже а ни у кого нет желания. Все пошли, так скажем, анализировать ситуацию, разбираться, кто же виноват. У многих возникает рефлексия, а нужна ли вообще эта война кто-то испытает чувство вины за то, что мог стать причиной конфликта. Так что большинство враждебных отношений тоже не получат развития в этот период. И как, как и на прошлой неделе, будут возможности воспользоваться услугами посредников для разрешения спора, если есть в этом необходимость. Чем ближе мы к полнолунию, тем лучше дела обстоят со здоровьем. Энергия, конечно, не бьет ключом, но ее достаточно для повседневной жизни. Есть риски ухудшения хронических заболеваний, то есть а, тех, а, с которыми человек уже сталкивался или имеет дело постоянно. А, Опять-таки, а, я обращаю ваше внимание, что все очень индивидуально. Есть общее видение, общий прогноз, а, тем не менее, когда мы рассматриваем индивидуально человека, то можем а, сказать о том, что ждет конкретного человека, где подстелить соломку, где могут быть какие-то шероховатости, когда стоит начинать лечение, когда стоит начинать диагностику, когда это будет благоприятно, чтобы врачи все увидели, назначили эффективное лечение, либо провели очень качественную, эффективную операцию. Обращайтесь по этим вопросам в личку, мы можем все это рассчитать. А когда мы затронули тему диагностики, то и о ней сейчас расскажу. С ней по-прежнему сложности, как и на прошлой неделе. Если в эти дни нужно проходить обследование, то лучше сделать его тщательнее, не полагаясь на первый результат. Может быть, даже не в одной клинике и не у одного врача. Или перенести на более поздний период. Зато улучшаются результаты хирургических операций, особенно со второй половины недели. Правда, заживать будет дольше обычного, но тут нужно терпение. И опять-таки я рекомендую вам продукцию компании MJ People для заживления Gbio просто великолепно регенерация ткани происходит прекрасно и здесь все можно полностью вот все вот эти моменты если уж прошла операция то все это можно сделать прекрасно терапия по-прежнему также даст отличные результаты если у вас есть вопросы любые по продукции компании по Тому, как сделать свое здоровье лучше, как сделать себя прекраснее. Обращайтесь в личные сообщения, пишите запрос, я с удовольствием отвечу, либо дам ссылочки, где вы можете это посмотреть детально. Так, по поводу стрижек на каждый день. Вообще стрижка, красота, вы можете посмотреть все это в клубе и Иркожители, тоже ссылочка будет внизу. Детальнейший прогноз по разным сферам. Жизни по дням все расписано, когда что лучше денежный прогноз, денежные практики по луне, многие мои тренинги, которые помогают Грегор Богатство. То есть очень много полезной информации, применимой для каждого дня, для вашего счастья. Поэтому переходите, становитесь яркожителями, и будет вам счастье. Так вот, я напоминаю, что стрижки вообще любые прогнозы есть в клубе яркожителей. И э, если в общем сказать, то первый ближайший удачный день для стрижки это только 15 октября. Остальные дни нежелательны. Зато косметология любая проходит на ура, как и на нед... как и недели ранее. Можно себя менять, улучшать, украшать и так далее и тому подобное. Питание хорошо бы ограничить, хотя это и будет сложновато. На фоне приближения зимы хочется больше есть, а любая. Маленькая-прималенькая калория захочет остаться с нами в наших мягких местах. Поэтому здесь тоже очень важно правильное питание. Свадьбы замерзли, много опозданий, много женихов и невест, осознающих перед алтарем, что это не то, что им нужно в жизни. А еще чаще возникают ситуации, когда двое внезапно посмотрели друг на друга поняли, что их дороги не должны больше пересекаться, обнялись, пожелали друг другу счастья и разошлись в разные стороны. Не удивляйтесь, если у вас произойдет именно так. Опять-таки я напоминаю, что принимаем ситуацию такой, значит, именно она будет нам во благо. А детки, рожденные до и во время этого полнолуния, начиная вот с сегодняшнего дня, вот со вторника, по следующей, в общем-то, вторник и чуть-чуть дальше. Они будут материалисты, они будут твердо знать, что им нужно, и стараться этого не упускать. Для них важны их собственные цели, они умеют получать, сохранять и приумножать богатство и достижения. Это тоже похоже на прошлую неделю, так что и этих новых людей стоит приучать не только получать, но и делиться. Опять-таки, делиться ⁇ это не значит, что надо учить детей отдавать свои игрушки. Это опасно. Мои родные, ребенка надо правильно уметь делиться, а не раздавать все всем подряд. Кроме того, следует открывать таланты этих, таких детей и учить их ими пользоваться этими талантами, потому что детей, у детей будет склонность игнорировать собственные способности, погружаясь в анализ себя в бесполезной попытке заранее оценить реальность своих талантов. Далее пути дороги. Со вторника улучшается обстановка на дорогах и будет неплохой вплоть до 15 октября. Сейчас в дороге появляется помощь, поддержка и свыше, и от земных обитателей явлений. Особенно продуктивно пользоваться новыми дорогами. Это принесет не только достижение цели, но и неожиданные знания. Кстати, о новых знаниях. Их будет вдоволь в это время, и все они нам пригодятся. В это время, как никогда, работает поговорка «лишних знаний не бывает». Если у вас давно было желание пойти на курсы, прочитать интересную книгу, пройти обучение, воплощайте его прямо сейчас. Заодно есть шанс стать интереснее себе и другим. Радуйтесь, мои любимые, каждому дню. Я напоминаю, что с 17 по 28 будет проходить уникальный процесс освобождения себя, предков, ради себя, ради потомков и ради наших предков. Это та дань, которую мы можем им а, дать вернуть в благодарность за то, что мы живем с вами. О уникальном процессе это уже четвертый поток. Вы можете почитать и даже посмотреть видео по ссылочке, а, которая будет в подсказках к этому видео, а также в описании видео и в моих соцсетях. Переходите, читайте, смотрите подробности об этом уникальном процессе, а лучше его один раз пройти и попробовать. Также я благодарна всем, кто пишет комментарии, кто ставит лайки и делает репосты. Я направляю каждому человечку, который сделал этот небольшой энергообмен за то, что я делаю для вас, направляю вибрации любви и исцеления ваших болезненных ситуаций, какие бы они ни были. Мы вместе можем спасти этот мир, начиная с себя и делясь добром с другими. Поэтому не ленитесь, пожалуйста. Нажмите кнопочку лайк, нажмите кнопочку репост, и пусть как можно больше людей узнают о том, как можно жить в унисонце вселенной в новом времени. С вами была Елена Дегурова. Подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе нового видео, а также обязательно становитесь участниками Клуба Яркожителей. Я знаю, что с нами вы станете еще более счастливыми. Именно для этого мы здесь, на этой планете, и делаем все для вас, мои родные. Пока-пока, до новых встреч!